Всем привет! Вы на канале MB Фитнес, и с вами я, Бовт Наталья. Сегодня предлагаю заняться утренней разминкой, которая поможет вам остаться, надеюсь, на весь день в хорошем настроении. Ставим ноги на ширине плечи, спина прямая, живот подтянут, опускаем голову вперед, затем приподнимаем слегка подбородок вверх, как можно глубже Вниз. И слегка приподнимаем подбородок. Затем опускаем голову в одну сторону, в другую. Макушкой все время тянемся до потолка. Затем делаем повороты головы в сторону, подбородок также не опускаем. Хорошо. И делаем полукруг в одну сторону, через вперед полукруг в другую Спина прямая, плечи удерживаем на месте. Живот подтянут. Хорошо. Круговые движения плечами. Делаем глубокий вдох. Вытягиваемся. На выдох расслабились. И снова вдох. Потянулись вверх. На выдох расслабились. Снова глубокий вдох. Вытягиваемся правой рукой, левой. Живот при этом втягиваем в себя. Сделали вдох. На выдох опускаем руки. Снова делая глубокий вдох, приподнимаем позвонок от позвонка. На выдох прокручивая корпус, разводим руки в стороны. Живот подтянут, головою все время тянемся до потолка. Хорошо. Опускаем руки, затем снова делая глубокий вдох, вытягиваясь через верх, наклоняемся в одну сторону, затем также вытягиваясь, легкий наклон в другую. Через верх в одну, через верх в другую. Сделали глубокий вдох, разводим руки в сторону. Набирая полную грудную клетку, разводим руки через стороны назад, затем на выдох выталкиваем собранные ладони вперед от себя. На вдох руки через стороны назад, на выдох тянемся округленной спиной назад. Затем руки к себе, вдох и округленной спиной тянемся в одну сторону, затем в другую. Старайтесь именно лопаткой потянуться назад и снова назад делаем глубокий вдох вытягиваемся на выдох разводим руки в сторону сделали вдох и на выдох через верх вытягиваясь наклоняемся в одну сторону затем в другую руки меняем положение хорошо остаемся Вытягиваемся двумя руками в сторону, живот втягиваем в себя, спину удерживаем параллельно полу. Затем возвращаемся по центру и снова тянемся двумя руками вперед. Спина прямая, живот втягиваем и головой, и руками тянемся вперед. Опустились, и медленно округленной спиной поднимаемся вверх, плечи по кругу назад, и снова глубокий вдох, вытягиваемся вверх, руки в стороны, делаем на выдох наклон в одну сторону, вдох, на выдох наклон в другую, вдох, продолжаем. Хорошо, разворачиваемся, вытягиваемся двумя руками вперед, живот обязательно втягиваем в себя, хорошо, спина параллельно полу, возвращаемся по центру и снова тянемся вперед. Хорошо Наклоны вниз и медленно округленной спиной поднимаемся вверх, плечи отталкиваем назад. Сделали глубокий вдох, приподнимаем позвонок от позвонка, вытягиваемся, руки собираем в замок за спиной, разворачиваем пятки в стороны и на прямых ногах прямой спиной наклоняемся вниз. Отталкиваем руки вперед от себя, расслабляем их. Затем проворачиваем корпус в одну, в другую сторону. Хорошо. Возвращаем руки на таз и медленно округленной спиной, согнув колени, поднимаемся вверх. Плечи по кругу назад, сделали глубокий вдох, вытянулись, выдох, руки за спиной и снова на прямых ногах с прямой спиной делаем наклон, отталкиваем собранные руки в замок вперед от себя и удерживаем положение, затем прокручиваем корпус. Возвращаем руки на таз и согнув колени, округленной спиной поднимаемся вверх, плечи по кругу назад, сделали глубокий вдох, Приподнимая позвонок от позвонка, делаем наклон легкий в правую сторону. Тянемся головой руками вправо. Левую ногу вытягиваем в противоположную сторону. Затем переносим вес тела на левую ногу, правую назад, на крест и делаем легкий наклон. Снова потянулись двумя руками и головой вперед право левой ногой тянемся назад затем правую ногу ставим на крест и наклоняем корпус влево и еще один раз потянулись головой руками в одну сторону ногой в другую и переносим вес тела на левую ногу правую накрест назад и делаем наклон влево хорошо опускаем руки плечи по кругу сделали вдох и тоже в другую сторону. Наклоняемся влево, тянемся головой руками в одну сторону ногой в другую. Переносим вес тела на правую ногу. левую поставили на крест назад и наклон вправо. Снова тянемся головой руками в одну сторону ногу вытягиваем в другую. Переносим вес тела, левую ногу назад, на крест и наклон вправо. И еще раз также вытягиваемся головой руками влево тянемся правой ногой в сторону затем левую ногу накрест назад и наклон вправо опускаем руки и плечи по кругу назад хорошо разворачиваемся лицом в сторону переносим вес тела назад на левую согнутую ногу стопу правой натягиваем на себя затем переносим вес тела вперед и легкий прогиб назад. Снова отталкиваем таз назад, переносим вес тела на левую ногу, тянемся вперед. И снова раскрывая грудную клетку, отталкиваем руки назад. И еще раз вес тела на левую ногу, акцент тазом назад и медленно округленной спиной поднимаемся вверх. То же самое, переносим вес тела на правую ногу, потянулись руками влево спина прямая затем поднимаясь, переносим вес тела на левую ногу и раскрывая грудную клетку отталкиваем руки назад снова руки через низ выводим вперед стопа прямой ноги на себя и снова поднимаясь переносим вес тела вперед и отталкиваем руки назад и снова потянулись руками вперед спина прямая живот подтянут стопа левой ноги на себя и медленно округленной спиной поднимаемся вверх разворачиваемся лицом в коврику делая выдох наклоняемся Вниз прямой спиной с прогибом и округленной поднимаемся вдох. На выдох наклоняемся с прогибом вниз и медленно округленной спиной поднимаемся вверх. И снова на выдох с прогибом опускаемся вниз и медленно округленной спиной поднимаемся вверх. В обратном направлении сделали вдох и теперь на выдох, округляя спину, скользим по ногам вниз и проходим руками вперед. Идем до тех пор, пока пятки можем удерживать на полу, затем поднимаемся на пальцы и поочередно, сгибая ноги, ставим пятки на пол. Хорошо, поставили две пятки, подтянулись копчиком назад, затем проходим руками вперед, опускаем таз на пол, делаем прогиб, живот втянули, голову слегка назад. Затем правую ногу выводим вперед, ставим ее возле груди и разворачиваем два плеча вправо, удерживая положение разворачиваемся влево. Хорошо. Возвращаем ногу обратно и снова опускаем таз, живот в себя, голову слегка назад. Возвращаемся и медленно, округленной спиной, поднимаемся вверх. Еще раз сделали вдох и на выдох, округленной спиной опускаемся вниз. Руки поставили перед собой, сделали пружинку в наклоне, проходим руками вперед, пятки прижаты, поднимаемся, вдох и одну пятку на пол, выдох поочередно опускаем пятки хорошо, поставили две пятки на пол и оттолкнули копчик назад. Затем проходим руками вперед, опускаем таз на пол, делаем глубокий вдох, набираем полную грудную клетку, слегка голову назад и на выдох приподнимаемся, ставим левую ногу перед грудью, разворачиваем корпус, левый живот подтянут головой, Тянемся как можно больше вперед, затем разворачиваем корпус и в другую сторону. Хорошо. Возвращаем ногу, опускаем таз на пол. Сделали глубокий вдох, голову слегка назад, живот втягиваем. И на выдох отталкиваем копчик, возвращаемся в исходное положение. И медленно округленной спиной поднимаемся вверх. На сегодня мы закончили, всем хорошего дня, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!